Генеральный директор Тесла Илон Маск, одним сообщением в Твиттер, обрушил капитализацию компании почти на 15 миллиардов долларов. Это уже не первый раз, когда у американского миллиардера возникают проблемы из-за неосторожных твитов. Финансовые результаты Тесла в первом квартале этого года превзошли ожидания аналитиков. Выручка выросла до 5,99 миллиарда долларов. После оглашения этих данных акции компании выросли в цене на 9% до 800 долларов. В пятницу, 1 мая. Маск написал у себя Twitter, что продает все свое имущество, а потом добавил, что акции Tesla, по его мнению, стоят слишком дорого. После этого они почти сразу упали на 10,3%. Соответственно, капитализация компании снизилась на 14,9 миллиарда долларов, личное состояние самого Маска сократилось при этом на 2,8 миллиарда долларов. В прошлом году эксцентричный предприниматель подписал соглашение с комиссией по ценным бумагам и биржам США, согласно которому он не будет ничего писать о Тесла без согласования с юристами компании. При этом Маск заплатил штраф в 20 миллионов долларов и на три года покинул пост председателя совета директоров Тесла. Ранее миллиардер заявил, что все компании на рынке пусковых услуг зависят от господдержки и поставок из России. Исключение его SpaceX. На сегодняшний момент основные коммерческие пусковые услуги в мире помимо SpaceX предоставляют компании Ariane Space или «Главкосмос» и «Главкосмос», «Пусковые услуги» и «Юла». При этом компания «Маска» — единственная, которая использует многоразовые ступени в производимых ракетах.